Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, преподаватель школы Натальи Пугачевой, консультант Фэншуй, Бадзи и Цемин Дунзя. Большинство тех, кто изучает китайскую метафизику женщины, и, конечно, нас всех волнует отношения. Тема отношений в приоритете. Поэтому я сегодня записываю это видео для того, чтобы вам рассказать, как с помощью оракула Цемин Дунзя можно сделать прогноз на отношения. Для того, чтобы сделать этот анализ и сделать прогноз, нам, конечно же, потребуется расклад цемень Дунзя, карта цемень Дунзя. И сейчас мы находимся на главной странице сайта Натальи Пугачевой, npugacheva.com, где мы видим с вами калькулятор цемень и китайский календарь. Это именно калькуляторы, потому что вручную мы, как правило, не строим карты цемень, у нас для этого есть технические возможности. И мы воспользуемся калькуляторами для того, чтобы посмотреть вот на этот момент времени, какая у нас перспектива отношений. Представим себе, что именно в этот момент времени, конкретно вот когда записываю я это видео, то есть это 11 декабря 2018 года «Час собаки», ко мне обратилась некая дама с просьбой посмотреть перспективу отношений с мужчиной. То есть представим себе такую ситуацию. И давайте вот сейчас я вам покажу именно на этом раскладе, как можно легко спрогнозировать, что будет, да, какая перспектива. Так вот, у нас уже с вами есть эта карта, да, то есть, если бы этой карты не было, мы с вами могли выбрать здесь вот год, ввести месяц, ввести день и выбрать час. Да? то есть таким же образом, и синхронизировали э, калькулятор цемень, вот карту цемень вот с э, датой нашей, да? то есть здесь видите полное соответствие. То есть таким образом можно построить расклад цемень, карту цемень на любой момент времени. Чаще всего для того, чтобы сделать прогноз по какому-то вопросу, по развитию какой-то ситуации, Расклад цемень строит на момент задавания вопроса. И вот мы уже построили эту карту, она у нас уже есть. Давайте посмотрим, что же будет здесь с отношениями. Когда мы анализируем тему отношений в оракуле цемень дунзя, у нас есть специальные действующие духи, которые показывают нам мужчину и женщину. Так вот, мужчину в раскладе цемень в этой теме нам будет показывать знак янского металла ген, который у нас находится в Юго-Восточном дворце. То есть весь анализ у нас будет строиться на отношении дворцов туда, куда попали так называемые действующие духи. Вот в данном случае действующие духи это у нас мужчина Г и женщина И. То есть это инское дерево, который этот знак попал у нас в Северо-Западный дворец. И видите, что они находятся друг напротив друга, да? То есть это ситуация, когда у нас Девушка попала в металлический дворец, а мужчина попал у нас в деревянный дворец. Металл контролирует дерево, то есть это не очень гармоничные, гармоничные отношения, на основании чего мы можем сделать вывод, что отношения действительно очень напряженные. И, в общем-то, девушка пытается давить на своего мужчину, да? то есть взять его под контроль, диктовать свои условия, и мужчина вынужден подчиняться. То есть вот такие непростые сложные отношения. Ну, как правило. К нам приходят с такими вопросами когда действительно отношения сложные когда все хорошо мало кто задает вопросы до да, перспективе отношений поэтому это в общем-то ситуация достаточно частая. и если мы смотрим на возможность вступить в брак девушки девушки то мы будем анализировать с вами еще один знак. Вот этот вот знак, называется этот э, знак Люхэ, э, 6 союзов, который показывает нам брак, то есть указывает нам на брак. Этот знак у нас попал в Западный дворец, вот я его сейчас обвожу, и мы видим, что Западный дворец металлический, и северо-западный дворец куда попала девушка он тоже у нас металлический, то есть они находятся в родственных дворцах да? знак который отвечает за брак и сама девушка находится в родственных дворцах то есть если вопрос стоит о браке в будущем то девушка вполне может выйти замуж будет ли это мужчина именно этот о котором она спрашивает либо это другой будет мужчина то есть это более такой сложный расклад да то есть вернее более сложный вывод где мы анализируем еще другие знаки в отношениях и на у нас есть показатели и на это мы можем по раскладу посмотреть когда это случится долго ли или скоро ли это случится то есть нам на массу вопросов мы можем э, по раскладу семей в теме отношений по код семей сделать выводы я надеюсь что этот анализ вот такой первичный да то есть вам не показался очень сложным потому что мы э, еще раз повторюсь, что весь анализ мы делаем на основании анализа дворцов, куда попали наши действующие духи. У нас всего пять элементов существует, поэтому, в общем-то, эти элементы могут рождаться друг другом, могут быть родственными друг другу. То есть вот на основании этих взаимоотношений мы делаем свои выводы. Я надеюсь, что этот анализ по раскладу семей вам не показался слишком сложным. Как вы видите, мы делаем выводы на основании просто анализа отношения элементов в схеме Усин, то есть то, что мы знаем уже в китайской метафизике. И можно, конечно, беспокоиться, мучиться, рисковать деньгами, временем, а можно просто спросить у оракул Циминь дунзя, как, как будут развиваться события и сделать соответствующие выводы. Я приглашаю вас на мастер-классы по оракулу Циминь дунзя. Не упустите возможность поучаствовать в этих бесплатных мастер-классах. Оракул Циминдумзя ⁇ ваш лучший советчик любой жизненной ситуации. Поэтому прямо сейчас заполняйте форму под этим видео, вносите туда свой email mail и регистрируйтесь на эти мастер-классы. Также сразу после регистрации вы получите таблицу главного божества Циминдумзя Джифу. Вы будете знать, откуда в каждый момент времени вы сможете получить